Добрый день, уважаемые дамы и господа. С нами сегодня психолог Александр Литвин. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, дорогие друзья. Кто меня не знает, меня зовут Александр Литвин. Я с вами общаюсь из России, из Москвы. Слава Богу, технологии позволяют это делать. И меня очень радует, что есть такая возможность такие сложные времена, в принципе, звучать где-то на другой стороне земли а скажите пожалуйста вот я слышал нередко такое выражение календарь литвина могли бы вы рассказать что это такое вот для наших слушателей кто может быть не знает что это такое а, календарь это в общем если плясать от печки так сказать начнем наверное с определения что такое время а что такое время для меня? Для меня это определенная территория, на которой, вот как на карте, да, на этой территории есть и пустыни, есть и горы, есть моря, есть реки, есть определенный климат. И вот каждый период времени я рассматриваю исключительно как некие территории, по которым мы двигаемся из одной территории в другую. И вот на одной территории а, нас подстерегают какие-то определенные э, опасности да, или определенные какие-то благоприятные условия. То есть каждая территория имеет определенную характеристику. И мой календарь, он, в общем-то, создан для того, чтобы э, относительно комфортно проходить через определенные территории. Издаю я его достаточно давно, а разработал я, наверное, его до да, лет, наверное, 40 назад. Это было очень давно. И первичная разработка, она была связана с банальными вещами. Я просто в какой-то момент заметил, что реакция животного мира на определенные дни, она своеобразная. И это связано прежде всего с моим хобби, с давним. Я люблю рыбалку. Вот. И Почему я люблю Америку, кстати? Потому что там у вас классная рыбалка. Кстати, в календаре я ставлю отметки, когда мы можем добывать животных. Когда а? мы можем рыбачить и охотиться. И там же я ставлю запрет на рыбалку и на охоту. И началось все именно с рыбалки, потому что я заметил, что есть дни, когда рыба клюет, при прочих равных условиях. То есть нет изменения атмосферного давления, нет изменения уровня воды, нет изменения температуры. Вот, ну все нормально, да? То есть ничего не меняется, рыба или ловится, или не ловится. И когда я заметил вот эту особенность, я стал эти дни просто зачеркивать на календаре синим фломастером. И потом я увидел, что существует четкая, тройная, достаточно система. Вот. Я поделился этой системой со своими товарищами, и они не могли э, ездить на рыбалку вот именно в те дни, когда я ставил отметку. И они сказали, вот интересно, э, мы можем ездить только по выходным, но не всегда на субботе или на воскресенье стоит твой, твой значок. И рыба не ловится. Как это работает? <связычный> я тогда еще сам не понимал, как это работает, но вот можно, так сказать, получать информацию посредством такой глубокой математической аналитики, а можно получать ее, ну, несколько интуитивным восприятием, фиксируя какие-то общие знаки, да, общие моменты. И я заметил, вот в те дни, когда у меня получается поймать хорошую рыбу, и много достаточно, да, обычно нет никаких проблем с... Движением нет пробок, не ломается ни машина, ни лодка. И ты очень быстро добираешься к месту ловли. И у тебя получается, что очень хорошая динамика в этот день. И тогда я, наверное, впервые подумал, что, скорее всего, все процессы в этот момент времени да, в определенный день ускоряются. В том числе ускоряются процессы и у, не только у людей, но и у рыб. И в результате она просто очень много двигается, и в результате она просто становится голодной. Ей нужно пополнить запасы энергии, и поэтому она плюет. Угу. Вот, Началось, наверное, все с этого, а дальше больше. И я стал замечать, что в определенное время, я в свое время занимался медициной достаточно много. Вот. И контингент у меня был относительно здоровый, но... Мне приходилось их вакцинировать, в том числе от вируса гриппа. Да? Вот. И я заметил, что реакция на вакцинацию в определенные дни разная. Она зависит и от времени вакцинирования, и от того, когда родился человек. А потом я заметил такую тенденцию, что при перемещении в пространстве определенные люди с определенными датами рождения либо улучшают свой социальный статус, либо они его ухудшают. И редко, когда они остаются в нейтральном положении. Как правило, в нейтральном положении а, находятся люди, которые а, не меняют своего места жительства. То есть ни лучше, ни хуже. Я хотел бы вас вот. прежать, у меня сразу возникает вопрос попутно. Когда вы начали говорить про вакцинацию, связано ли с этим, вот с тем обстоятельством, о котором вы говорили, а различная реакция на вакцины, которые сейчас применяются. Одни люди применяют эти вакцины. Я не говорю о долгосрочной какой-то там реакции, каких-то побочных эффектов, долгосрочных. А вот о быстрых эффектов, эффектах. Кто-то переносит вакцинацию вполне себе нормально, без особых проблем, а при этом у нас, скажем, наблюдается вплоть до смертельных случаев. Связан или это... а, значит а, вы знаете это достаточно прямая связь а, я в свое время вакцинировал огромное количество людей да вот представьте допустим подразделение там 1200 человек но ну, вот из них нужно вакцинировать порядка там, 800 человек да. допустим это осенняя компания по вакцинации так, в преддверии э, эпидемии гриппа до да, которая стандартно была и, и раньше, сейчас это потише, конечно, вот на фоне пандемии все-таки маски сыграли свою роль в отношении обычного вируса, гриппа. Вот, но, во всяком случае, я заметил достаточно быстро, где-то в течение полутора лет, наверное, я увидел, что люди, если их вакцинируют, спустя полгода после даты рождения, они как правило испытывают ну, выраженное недомогание, вот, повышение температуры и так далее. И я эту категорию людей всегда выделял, и если я вижу по датам рождения, что у этого человека, вот он родился допустим где-то в марте месяце, а у меня компания начинается по вакцинированию в сентябре. А вот я таких людей не вакцинировал я либо вакцинировал их раньше сентября да, то есть спустя 4 или пять месяцев либо позже несколько ага, понятно вот это один из этих моментов это тоже связано с временем с календарем в том числе да а календарь это способ ну не способ даже это инструмент противодействия цикличности а дело в том что мы я всегда говорю э, об этом, и не стесняюсь говорить, и как бы нам не было обидно, я всегда говорю, что человек рано назвал себя гомосаклиц. Мы невероятно ведомые, ведомые циклами. Есть циклы, которые мы замечаем, это сезонные циклы, есть циклы, которые мы не замечаем. И вот в отношении циклов, которых мы не замечаем, э, или, в общем -то, и в общем-то... и как инструмент я и сделал этот календарь о циклах э, говорится в самых древних книгах помните а, наверное ну, многие знают эту вещь самое главное что а, самую такую одну из а, расхожих фраз да вот которую знают многие время разбрасывать камни время собирать камни да угу. по факту а, вот этих а, изречений, которые есть в книге экклезиаста или «Царя Соломона» намного больше. И там есть все. Там есть и время войны, и время миру. Время обнимать, время отталкивать. Время болеть, время выздоравливать. Всему свое время. Вот у нас, допустим, в 2020 году началось время, когда мы должны болеть. И наступит время, когда мы должны выздороветь. Всему свое время. И есть время рутинной работы, и есть время отдыха. Вот 21 год – это время рутины. И чего-то там далеко планировать нельзя. Я об этом в календаре не пишу. В своем. Обычно я в конце года даю большую а, лекцию по рекомендациям на предстоящий период. Но если говорить о времени 21 2021 -го года, то символом, наверное, этого года является... Корабль, который в марте перекрыл советский канал. Mm -hmm. То есть люди приготовились к чему-то. Кто-то, может быть, взял кредиты, кто-то заказал оборудование, кто-то заказал материалы, была рассчитана логистика, были зафрахтованы суда. Ну, в общем, масса работы была произведена, масса людей получила зарплату за эту работу. Вот. А один кораблик взял поперек канала, встал и все. И это... все, а форс-мажор это был такой сигнал и это символ года и поэтому я всем говорю в двадцать первом году рутины будет много а стратегического планирования допускать нельзя даже крупным корпорациям дальше чем на месяц я вообще не рекомендую заглядывать да? я сегодня и сам живу вот буквально вот даже выход в эфир на вашу программу, да, он достаточно спонтанный и не спланированный. То есть мы очень быстро решили все это делать. Абсолютно. А... То есть мы живем сейчас, вот я всем рекомендую жить вот десятиневками, вот декадами. Десять дней прожил, дальше что-то там спланировал, еще десять дней. И так вот по десять дней, потому что... Если мы начинаем сейчас думать, а что мы будем делать в 2022 году, то, скорее всего, у нас что-то получится. Но получится не то, чего мы ждем. Что касается вот этого корабля, который перекрыл Советский канал, это было сигналом. А на сегодняшний день мы столкнулись с тем, что на, на западном, на восточном побережье нашего, нашего континента стоят сотни кораблей ну а ситуация в принципе результат в принципе тот же то есть все цепочка логистическая остановилась и все на этом все замерло а... ну это самый яркий вот, признак да вот этого, вот этого периода времени да, форс-мажор год форс-мажор вот но при этом а это время тоже должно произойти. Я 9 декабря 2019 года читал здесь в Москве большую лекцию. Я ее назвал, эту лекцию, «Большое начало». И когда я ее читал, меня, конечно, многие не понимали на тот момент. Потому что до Нового года оставалось там буквально 21 день. А это 2019 год, все в состоянии некой эйфории, все достаточно неплохо. А люди вернулись из путешествия, отдохнули. И тут выхожу на сцену я и начинаю зачитывать «Экклезиасты». И я говорю, с, 20 -го, э, с 5 -го февраля 2020 -го года наступает время хаоса какой хаос что он несет о чем речь я зачитываю экклезиаст и там на этой лекции я говорю что нам предстоит остановиться затаиться и переждать И это все происходит и я надеюсь что это все закончится и закончится как всегда все своевременно цивилизация переживает такие моменты но то что с нами происходит это Глобальная цикличность, о которой мы практически ничего не знаем, но почему-то древние в своих книгах пишут об этой цикличности. И вот когда я создавал этот календарь, я его создал для того, чтобы указать некие триггеры, которые происходят на той или иной территории времени. Да? Допустим, в октябре одни триггеры, которые подстегивают некоторые наши рефлексы или даже инстинкты да хотя Фред не считал что у нас есть инстинкты я считаю что они у нас есть просто они у нас выражены достаточно индивидуально вот и календарь позволяет эту цикличность наблюдать и ей противодействовать во всяком случае противодействовать ее отрицательной фазе скажите вот этот цикл который сейчас мы переживаем он должен когда-то закончиться? А вообще вся цикличность, она укладывается, вот такая глобальная, в 120 лет. Она укладывается в 120 лет. И, конечно, она закончится, но мы в самом начале цикла. Мы в самом начале цикла. И вот 20 год – это время хаоса. И если мы посмотрим историю, то есть все повторяется. Если мы опять возьмем какую-то древнюю книгу, то в самых первых строках мы видим, что там написано в начале, что был хаос, да. No. Вот. Был хаос. И вот мы переживаем это время хаоса. А в 2021 году, вроде бы, все это оседает, уже начинает формироваться. Сейчас происходит некое время строительства. Мы не знаем, что мы строим. Я так полагаю, что мы строим мост. Да? Вот. Мы строим мост, по которому нам надо двигаться вперед. Ну, в общем, ситуация повторяется история по спирали, и эту цикличность очень сложно заметить на протяжении жизни, допустим, одного человека. Да? На протяжении трех-четырех колен, наверное, уже можно увидеть. И благодаря тому, что, вот, допустим, вот для меня это очень важно, да? а я ведь этот календарь никогда раньше не записывал, практически, да, не рассматривал. И каждый год я к нему добавлял какие-то факторы, какие-то значки и так далее. Вот в том виде, в котором он сейчас есть, это результат, наверное, работы последних таких плотных 10 лет. Потому что я его расписывал исключительно для собственной персоны. И я в какой-то момент, это было давно, подумал, ну вот в отношении меня это работает, а в отношении других людей, это ведь может и не работать. Но потом я увидел, что это работает в отношении всех, как в отношении всех работает, допустим, утренний подъем Солнца да? или закат Солнца. То есть независимо, как мы выглядим, в каком мы возрасте, вот, фотон солнечный он достигает нас и вызывает определенные изменения в нашем организме. Богатые мы, бедные, больные, здоровые, мужчины, женщины, не имеет значения природные явления действуют на всех одинаково, и вот а, время действует на всех тоже одинаково. То есть люди, родившиеся в разное время, могут э, испытывать разное влияние в тот или иной период времени. Скажем, вот если возвращаясь опять к этой болезни, э, не все странно очень как-то, то есть не поголовно все заболевают, несмотря на то, что некоторые люди находятся в тесном контакте с другими людьми, которые заболели, которые переболели, а эти люди никогда, так сказать, не, не заразились этим вирусом? Есть такая статистика, и эта статистика многих специалистов приводит в некое замешательство, потому что никак ну, не видно корреляции, с чем это связано. Вот. А у меня есть наблюдения по этому поводу. Это связано как раз с персональными датами рождения. А по большому счету это связано с генетикой. Или с определенной эпигенетической меткой, которую несет в себе каждый человек. И вот эта метка она является ну, как бы некой мишенью для вируса. По большому счету мы переживаем с вами сейчас время сепарации. И этот процесс он напрямую связан с эволюцией напрямую связан с эволюцией. Мы эволюционируем а, посредством своих знаний, в первую очередь. Мы эволюционируем а, не за счет того, что у нас улучшилось питание, и мы стали выше какое-то поколение, какое-то поколение меньше. Многие специалисты от генетики говорят, что человек не прекращает эволюционировать, вот мы стали выше, там еще что-то. Но я вам скажу так, ДНК со времен Адама у нас у всех одна и та же. Но просто возьмем для примера, допустим, Южную Корею и Северную Корею. Один генотип у людей, но только одни в среднем на 10 сантиметров выше других. Это результат эволюции? Нет, это результат хорошего питания, не более того. А вот эволюция мозга происходит по-другому. И иногда природа вмешивается, и мы начинаем эволюционировать исключительно за счет так сказать, таких вот вроде бы опасных и ужасных факторов, как пандемия. Вот согласитесь со мной, мы же боремся с естественным отбором мы усиленно боремся да. с естественным отбором каким образом мы создали пенициллин допустим еще сто лет назад женщина с узким тазом не могла родить ребенка не могла физически да? то есть не было там способов и методов да, которые есть У -у -у, сейчас допустим. я понимаю о чем. Вот. А, то есть мы постоянно боремся а, и мы побеждаем, но побеждаем мы на коротком этапе времени. Нечто похожее на пандемию или пандемия. И тогда все становится на свои места. Очень ярким примером может служить Африка, где смертность была довольно высока, но ну, в силу разных обстоятельств там, гигиены, питания, условий жизни и так далее. А население не очень как бы росло. Потом а цивилизация начала, так сказать обеспечивать медикаментами, продуктами питания. И тем не менее там случается вот подобного рода, я не знаю, назвать это пандемией, которые уносят много жизни. То есть мы... А, ну, но... там встречаются, конечно, многие вещи, но там в большей степени это эндемические какие-то вещи, связанные с эндемикой. Я вам скажу, что а, ведь не только при вот, коронавирусной инфекции мы видим, что одни болеют, а другие не болеют. Допустим, палочка коха туберкулезная, она ведь она везде, ее где-то только нет. И это заболевание развивается по-разному. Есть туберкулез костей, кожи, легких, волос, в конце концов. Вот. Но при этом ну, вот, обычная практика, допустим, из системы, Наказаний, да, а в одной камере может сидеть 20 человек, из них там 5 человек с открытой формой туберкулеза, но все 20 не заболеют. Не заболеют? Это определяется... Потому что у них есть индивидуальная генетическая защита, так же как у некоторых людей есть генетическая защита от вируса COVID-19. То есть, поголовное, тогда поголовное вакцинирование не имеет смысла. А как определить? Ну, это опять должны ученые работать? А ученые, к сожалению, опять на эти вещи внимания не обращают. Вот, допустим, я всегда сконцентрирован на датах рождения людей, потому что дата рождения человека для меня является некой системой координат. И это отнюдь не связано с нумерологией абсолютно. Ведь давно известно, и в том числе, и, допустим, в психиатрии, что есть, допустим, весеннее или осеннее обострение да? ну, вот, каких-то процессов. Есть определенные... Ну, как правило, это связано с тем, что с точки зрения науки, что... А в какой-то момент времени наступает там или еще что-то. Хотя фактически психические заболевания они имеют исключительно генетическую историю. Вот. И я сам наблюдал, допустим, в больнице, когда лежит дед, отец и сын, да, и все лежат с одним диагнозом в одной клинике. Да? Вот. Или в разное время лежат. То есть это генетика. Вот В отношении пандемии э, очень сложно сейчас э, увидеть ученым, что это... Заболевания поражают людей с определенными генетическими особенностями. Но задача вируса не просто поразить человека. Вообще глобальная задача вируса — изменить сознание человека. Вот это глобальная задача. Я э, на той же лекции 9 декабря 2019 года сказал, что у нас возрастет эмпатия. Мы станем более чувствительны э, друг к другу. Мы станем лучше чувствовать, у нас возрастет интуитивное восприятие. И тогда меня опять не поняли, потому что, ну, ну, вообще вот так вот, казалось бы, с чего это вдруг человек, который не отличался какой-то большой эмпатичностью, вдруг стал каким-то чувствительным или сочувствующим, или во всяком случае более внимательным к другому человеку. Потому что до пандемии мы могли чихнувшему рядом человеку в лучшем случае сказать, будьте здоровы, и идем дальше, и мы его не помним. Но в момент, когда у нас развилась вот эта вот история, мы стали очень внимательно относиться к тому, как ведут себя люди. Чихают ли они, кашляют ли они, как они выглядят. Мы сами стали сканировать свой организм. Мы стали, уже когда изучили, что есть определенная симптоматика, допустим, потеря обоняния, мы стали принюхиваться, мы слышим запахи или не слышим. Мы стали обращать внимание на состояние здоровья своих близких. То есть мы стали тренировать интуитивное восприятие. А это хороший признак, потому что за последние 120 лет мы, кроме агрессии, по большому счету ничего не культивировали, вот. и мы работали чисто по Дарвину, вживая сильнейших. Пандемия уравняла всех, и сильных, и слабых. Вы знаете, реакция, наверное, все-таки. Нет. Может быть, люди персонально, как бы. Вы, вы правы, наверное, люди стали действительно прислушиваться, присматриваться. Но что касается агрессии, вы понимаете, вот, скажем, я говорю про нашу ситуацию, я не знаю, как оно в России, но вот у нас, скажем, вдруг люди, которые прошли, не все. Потому что мои коллеги, которые порой сидят напротив меня в студии, которые вакцинировались, относятся ко мне так же, как до этой пандемии. А я не вакцинировался. Но в принципе, но это скорее деятельность политиков, которые натравливают одну группу на другую. А в этой ситуации им проще управлять. Но... Нет, это, это действительно, я согласен с вами, вот этот древний принцип Макеавелли, разделяя и властвуй, он сейчас реализуется прямо в полном объеме. В полном объеме. И я это вижу. Вот. Потому что те, кто властвует... А им нужно разделить а, и найти себе сторонников с одной стороны, да, потому что ну, сложно управлять такой э, массой людей, да, и особенно в такое время. А, вы знаете, а, банальная фраза: Время покажет. Да, время покажет. Вообще, я а, в свое время посчитал, что она должна была закончиться уже к маю 21 года. Если вы посмотрите статистику, там реально было резкое снижение уровня. Вот. А потом поехало опять все в гору. Да? А почему поехало? А вот здесь уже вопрос касается как раз, может быть, даже вакцинации. Потому что, работая с людьми, вакцинируя их, мы, по большому счету, из части людей создаем некий реактор по созданию новых штаммов. Да. И мы физически не успеваем блокировать вновь возникающие штаммы. Поэтому здесь мы будем смотреть по времени, как все будет происходить. И дата рождения людей, она, в принципе, здесь меня не обманывает. Почему я еще раз вернулся к датам рождения людей? И почему это не нумерология? Вот если, допустим, я вам скажу определенную координату, а вы, как человек, изучающий географию, вы достаточно легко мне можете объяснить, по поводу этой координаты многие вещи, да, какой город находится там на определенной долготе и широте, а какой климат, какая история, ну, огромное количество факторов, да? Если вы ничего не знаете о вот этой системе географических координат, ну вы, наверное, мне ничего не расскажете, да? Для вас это будут просто цифры и не более того. А вот для меня цифры э, вот эти, это система координат, в которой находится человек. Его в первую очередь это его широта. А вот долгота определяется по датам рождения родителей Я, в общем-то, работаю именно с этой системой. Она достаточно понятная. Я до сих пор, правда, вот не пойму, почему практикующие врачи мало обращают на это внимание. Хотя, я когда вижу дату рождения, я реально понимаю шанс человека на заболевание и могу дать прогноз, да, благоприятное или неблагоприятное развитие да, будет у этого человека в тот или иной момент времени. По этому поводу я уже много лет провожу. Мастер-классы, и называется они у меня так «Влияние прошлого на будущее», где я разбираю генеалогию и прямо на примере живых людей показываю, как передаются генетические факторы, что потом человек реально может сам а, достаточно неплохо в своей семье разобраться и понимать, когда есть взлеты и иммунного, и социального статуса, когда есть падение иммунного социального статуса, с какими людьми надо быть повежливее. Есть и такие, кому хамить нельзя определенным людям. А еще, пожалуй, мужу, и он превратит вас в крысу. А кто у нас муж? Волшебник. Предупреждать надо. Вот. Ну, в общем, достаточно много информации, и вот это, исходя из вот этого штрих-кода, который называется «Дата рождения человека». Александр, мне очень не хочется вас прерывать, но мы должны остановиться на короткую рекламную паузу. То есть, а, а, дата рождения может быть отправной точкой для того, чтобы сказать человеку какие-то вещи, ну, серьезные довольно. Uh, да, принципиальный. Конечно, конечно. Мы, мы буквально остановимся на несколько минут, послушаем рекламное объявление, после чего вернемся, продолжим. И если у наших радиослушателей будут вопросы, вы не против, если мы примем звонки? Ради, ради Бога. Вопросы могут быть любые, абсолютно. А среди моих слушателей бывает достаточно людей, которые чувствуют меня очень быстро. Вот. Но есть и люди, которые не чувствуют меня. И поэтому... Ну, есть скептики. И я абсолютно не против скептиков. Вот абсолютно, потому что а, они должны быть в нашем мире, иначе а, скептики вообще реализуют то, что придумывают а, люди. Есть, приводят из мысли идеальной а, в материальную составляющую. Да. Буквально несколько минут и мы вернемся. Возвращаемся к беседе с Александром Литвиным. Телефон в студии 847-400-5200. И если вы не против, Александр, давайте попробуем принять звонок. Давайте попробуем, может быть, получится. Добрый день, пожалуйста. Вы в эфире. Если у вас Добрый вопрос, день. то очень короткий. Сергей, у меня первый вопрос к тебе, когда я вам сказал, что Ванга сказала, что после первого черного президента в Америке начался хаос, вы мне дружно с Анатолием ответили, нам еще эзотерики не хватало, а сегодня это же то, о чем говорят сейчас. Именно та эзотерика, которой вам не хватало, и которая определяет, что и как в мире. Замечательно. Законам... Эволюци... Эволюция. дорогой мой, эволюция. У вас нет вопроса? Вопрос, Значит, так, по как, вы, как, извините, вы как вы относитесь. Да? Да. Как вы относитесь к предсказаниям Ванге? А, вы знаете, я был там, где она работала. Это достаточно уникальное место само по себе. Это кратер древнего вулкана, и в этом месте по преданиям болгар погибло огромное количество людей там был город такой она работала в уникальном месте с точки зрения физических параметров этого места если бы там провести исследование с точки с применением так сказать, приборов, то там локально будет а, зафиксировано изменение гравитационной составляющей. Она будет ниже, чем а, в окружающей среде. Почему я говорю о физических процессах? Вообще все чудеса, которые с нами происходят и о которых пишет история, это, это все связано, по большому счету, с физикой. Но в некоторых случаях а, с физикой завтрашнего дня, да, допустим, а если бы в семнадцатом веке, вот сейчас, какой-нибудь из а, обычных жителей семнадцатого века, допустим, на улице, Парижа или Тулузы увидел меня вот так, как вы меня сейчас видите, да, то, наверное, и зрителя бы сожгли, и, и того, кто -то в ноутбуке бы сожгли. Вот. На сегодняшний день это никого не удивляет. Есть интуитивные люди, и я смею утверждать, что Ванга была невероятно интуитивным человеком. И многие вещи она действительно могла, а, в общем-то, не то, чтобы предположить, а быть уверенной. Почему она могла быть уверенной в своих а, высказываниях? А, наверное, на основе своего персонального опыта. Потому что каждый раз, когда твои слова, а, твои предположения реализуются, уверенность у человека а, повышается в разы. Я сам проходил через а, этот опыт, у меня есть этот опыт, а, и это очень интересный опыт, иногда он немножко страшный, вот, но он всегда любопытный, и он всегда заставляет думать о более глобальных вещах и не зацикливаться на каких-то тактических а, уровнях. Возможно, Ванга неплохо могла и замечать изменения, в том числе и цикличности, кроме того, она же была очень набожной и серьезно относилась к книгам, о которых я говорил, и в Ветхом Завете, и в Торе. На Написано, да? И книга Эклезиаста это реальный документ, который существует. Может показаться, что он, ну, как бы, фантазия, да, каких-то бедуинов, которые после овец, но поверьте, если мы посмотрим историю, мы увидим, что никакой фантазии нет. Все циклично и все повторяется. И повторяется настолько точно: я могу сказать, допустим, по существующей пандемии: вспомните средневековье и вспомните, что там предшествовало Ренессансу. Пришла чума с Юго-Восточной Азии, пришла в Венецию вместе с купцами и торговцами. Что мы видим в 2019 году? Та же самая чума, но в виде уже а, коронавирусной инфекции, и зашла она немножко западней Венеции. Она зашла через Милан в Европу, а дальше все по всему миру уже. Даже вот этот фактор, а, он а, как бы людей думающих заставляет, в общем-то, а, принять цикличность как таковую. Вот, поэтому я отношусь к эзотерике а, только в той ее части, которая имеет под собой а, физические предпосылки, к сожалению, огромные количество эзотериков которые говорят что они эзотерики это уже продукт так сказать шоу-бизнеса это некий арт или кич вот эти проекты и или некоторые люди думают что они что-то могут делать но это же опять в связи с их так сказать, состоянием их психики да. То есть у людей существуют сверхценные идеи, и они с этими сверхценными идеями пытаются двигаться. А общее падение а, уровня образования позволяет это делать, но опять же до поры до времени. Потом все равно а, меняется ситуация, и я думаю, останутся только исключительно более-менее понятные с точки зрения физики а, явления. Но мы, чем больше мы развиваемся, тем мы меньше знаем. Вот это закон познания, да? чем мы более образованы, чем мы более развиты, тем у нас больше вопросов к этому чем миру он устроен сложнее, чем мы думаем и только каждый раз, познавая поднимаясь на какую-то ступеньку с этой ступеньки опять видны некие туманные горизонты до которых нужно доходить, поэтому мое отношение к эзотерике спокойное, абсолютно вот. и некоторые вещи я реально понимаю и принимаю некоторые вещи, а я говорю, нет, это неправда. Но я могу вам даже рассказать, знаете, на таком примере, я, я даже в книге своей написал о нем, мы шли с бабушкой и гремел гром. Мне было, не помню, сколько лет, порядка десяти лет мне было. И она сказала, когда гремит гром, нужно кувыркаться, тогда не будет болеть спина. Я говорю, в чем смысл? Я не сказал тогда, в чем физический смысл явления, я таких слов-то не знал. Я говорю, как это работает? Она говорит, я не знаю, вот мне моя мама сказала, ей ее мама сказала, и вот так это передается. И когда я в 1975 году поступил в медицинское училище и там изучал физиотерапию, и мне показали прибор, рассказали, как на нем работать, принцип устройства и так далее. Это был прибор, который назывался аппарат УВЧ-66, то есть аппарат ультравысокой частоты, который неплохо лечит различные проблемы, связанные с опорно-двигательным аппаратом, прежде всего, да как это работает есть электромагнитное излучение так вот во время грозы тоже есть электромагнитное излучение и плюс сопровождается оно еще звуковым сигналом определенной частоты и в момент ротации то есть в момент кувырка раздвигается позвонки и пораженная зона подвергается облучению никакого чуда нет есть физика простая физика вот и все Давайте попробуем принять четволон. Ну, <смех> а Давай. добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. А, дата рождения? Декабрь двадцать второго, пятьдесят восьмого года. Что вы можете 20... сказать? Двадцать второго декабря пятьдесят восьмого года. А, а можно а, ваше имя узнать? Извините. Ваше имя можно узнать? Софья. Софья. Софья у нас как переводится? Как мудрая, да? Помните? Ага. Ну, вас относительно правильно назвали, а я могу сказать вам, что у вас достаточно неплохое интуитивное восприятие, то есть вы можете видеть сны, и, возможно, что достаточно часто было ощущение такой дежавю, так называемое ощущение знакомой картинки. Дата рождения это еще не все, да, это только широта есть еще даты рождения родителей, но даже по широте могу сказать, что вы человек ночной. И в утренние часы достаточно сложно вам а, быть реализованной. А, даже, в общем-то, нет хорошего аппетита, нет хорошей перестатики. Вот. А есть у вас хорошая интуиция на слабое звено в системе, вы критичны, вы хорошо видите недостатки, вы не будете никогда нападать первой, но вы прекрасно защищаетесь. И поэтому у вас хорошие оборонительные такие реакции, но для того, чтобы осваивать мир, вам нужно ну, иногда провоцировать людей. Да? То есть вы выбрали путь обороны прежде всего. Это мне всегда напоминает, вот когда я вижу таких людей, это мне напоминает а, восточное единоборство Айкидо. Да? То есть, вызывая агрессию в свой адрес, используя инерцию нападения, вы проводите контрприем. Вы человек очень обязательный, очень заботливый по отношению к близким людям. Иногда даже гиперзаботливый. То есть вам бы хватку немножко ослабить в отношении контроля и опеки над другими людьми. Вот, что еще? Добрый день, пожалуйста, в эфире. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Александр Богданович, я хотела бы задать вопрос по поводу Руфина. Зовут Илья. 20 мая 97 -го года. 20 мая 97 года. Очень интересный молодой человек. Во-первых, да. он опережает в развитии своих ровесников. Он их старше по восприятию мира. Да, мне кажется, он старше меня. Он старше вас, да, и поэтому с ним нельзя говорить как с равным. Лучше начинать разговор, и при этом его нельзя торопить. Он может раздражать несколько то, что он медлительный очень. но Он просто марафонец по жизни, он марафонец. Он не выиграет на коротких дистанциях, да, он быстро устанет, но если он, допустим, будет делать какой-то длинный проект, все, все отстанут, он придет первым. Да? И это в спорте в том числе. Да? Да. Вот если он поплывет на 5 километров, он выиграет. На 1 километр он проиграет. Никогда не торопите да. этого человека. В преамбуле говорите ему так. Прямо в начале разговора вы должны давать ему достаточно длинный дедлайн. То есть вы говорите, во-первых, низким голосом. У него уникально тонкий слух. Да. И говорите так. Я тебя не тороплю. Подумай на эту тему и обозначите тему. Но вы не должны его трясти как грушу, чтобы он выдал вам немедленный ответ. Говорите тихо угу". и давайте ему время подумать. А по генетике он, конечно, обладает достаточно выраженной медицинской генетикой. То есть в его роду кто-то лечил людей. И это древняя история, это может быть и 300, и 400 лет, но на протяжении длительного времени. У него есть интуиция на диагноз, очень хорошая, неплохая. Но кроме того, есть за счет очень тонкого слуха, почему нужно говорить с ним тихо, есть способности к иностранным языкам, есть способности к музыке. Да. Но, опять же, за счет да. слуха, его хороший учитель – это мужчина, потому что у мужчин от природы голоса более низкие. Вот. Кричать на него категорически нельзя. Ну, и он человек цифр. Он очень неплохо может заниматься кодировкой, шифрованием, в том числе IT -технологиями. Да, а, он, и IT-технологиями. И вы знаете, он сам для вас работать. иногда представляет некую загадку. У него лицо покер фейс. Вот смотришь на него и не понимаешь, что он думает. То есть мимические мышцы очень хорошо контролируют. Я не исключу, что, может быть, была проблема с зубами, или стояли брекеты. Почему так контролирует мимические мышцы? Это как бы результат некой тренировки, да, может быть и такое. Вот. Но самое главное, когда он волнуется, обратите внимание, если он вот так вот тянет рука, то он волнуется, потому что он он слышит кожей. И для понимание информации ему нужен очень тонкие вот такие вибрации звуковые вот пока вот так парень очень умный а от этого он несколько одинокий александр огромное и... спасибо да. к сожалению времени у нас больше не осталось звонки еще поступают вопросы еще есть очевидно нам придется встречаться и отвечать людям на вопросы ну, давайте бы... через пару недель мы встретимся и моя да. лаборатория открыта спасибо огромное за ваше время за интересный рассказ и информацию который, с которой вы с нами поделились спасибо и всего доброго и надеюсь до следующей встречи его доброго до свидания хорошего вам дня хорошей недели